И вот каждый код здоровья, а вы знаете, что их четыре, да, он не один, связан с предназначением человека, с кармическими уроками или задачами, и также отражает напрямую состояние всех его тел, тонких тел, о которых я вам только что рассказала. И вот когда человек ошибается, да, ну, то есть происходит вот этот сбой, да, ошибаться может он относительно своих кармических уроков, неправильная эмоциональная реакция может возникнуть на какие-то обстоятельства какое-то событие да? на уровне какого-то из тел образуется блок и сразу же активируется еще раз вам говорю программа болезней и тело начинает болеть не сразу но спустя какое-то время и да? через какое-то время обычно дается время для того чтобы человека ну, мог исправить осознал да, что не так отреагировал от трех недель до трех месяцев из своих наблюдений могу сказать а дальше если не происходит осознание не происходит понимание то вот эта вот программа не здоровья да, она начинает усиливаться и а, начинает работать все больше и больше а, и чем больше человек упорствует давайте назовем это в своих ошибках или в своей ереси, тем сильнее активируется вот эта программа болезни и она цепляет остальные коды да? если изначально реакция может пойти например по коду который связан с кармическим уроком да? но если человек не справляется да, то остальные коды подтягиваются и активируются еще и другие программы это из серии что да можно там вначале заболеть насморком а закончить уже с более сложным заболеванием понимаете о чем я говорю плюсики пожалуйста если да. это то как работает то есть, цепная реакция я сейчас верну вам картинку чтобы вы увидели Да, вот все тела связаны и у нас четыре года здоровья и если на уровне какого-то тела начинает активироваться программа и ничего не происходит то есть человек не исправил да не зачистил то начинают как вот как доминошечки до да, цепляться все остальные и, и ситуация усложняется да? вот сегодня я хотела предложить вам рассчитать просто чтобы показать ребята да, как работает нумерология здоровья ну во первых мы должны узнать понять да, какие могут активироваться программы сегодня я хотела вам дать расчет по ходу дня рождения Ну, почему потому что он такой близкий достаточно к телу он связан с, эмо... с эмоциональным, энергетическим делом человека и с прохождением кармических уроков. И вот этот код мы можем рассчитать с вами и посмотреть, проанализировать вместе с вами, да, вот эту программу, она была активирована или нет, каждый сам по себе сможет понять. Делаю я это для того, чтобы вы могли пощупать что такое нумерология здоровья да? ну, пример как во первых не хочу чтобы вы воспринимали это как программирование пожалуйста сразу такую установку да, что вот если я рассчитала у меня такой код здоровья он связан с такими болезнями значит я обязательно буду этим болеть нет у меня другая цель, моя цель показать вам, какую информацию несут в себе коды здоровья, чтобы понимать, что если вдруг возникают какие-то симптомы или что-то такое, это указывает прежде всего на то, что совершена допущена ошибка либо относительно своих кармических уроков, либо своего предназначения, либо... Своих эмоций, либо относительно своих мыслей. Вот с этим разберемся, как э, это работает еще раз: да, пример. Например, если у кого-то сейчас мы рассчитаем код дня рождения 3. Да, вот у меня, да, я свой пример прихожу: код дня рождения 3. Э, в жизни каждого из нас могут происходить какие-то ситуации, которые нам не нравятся какие-то обстоятельства которых не хочется принимать это любого кода касается можете мне написать троечки если вы согласны вот что-то происходит что очень сложно принять не можем принять или кто-то так себя ведет по отношению к нам что очень сложно например простить да? а этого требуют кармические уроки и задачи которые мы проходим и вот представьте если человек не справляется со своим вот этим вот а, неприятием да, не получается пройти эту ситуацию, не получается простить, не получается принять да, или человек не проходит тот кармический урок, который сейчас ему нужно пройти искренне сказать там о своих чувствах, о том, как ему болит, да? выразить свои эмоции, то получается, образуется блок. Да? Я вам объясняла с самого начала. Блок образовался как только образуется блок сразу активируется а, программа заболеваний сразу активируется но не сразу вот так вот все на голову человека а постепенно да? постепенно постепенно это начинает вот у тройки например начинает болеть горло потом начинаются проблемы с весом и я вам могу подтвердить на личном примере что это действительно так просто а, Понять это мы сразу не можем, даже будучи очень умными и обладая большим количеством знаний и информации. Возможно только, если действительно хотим разобраться, нырнуть головой, посмотреть со стороны, или если будет классный учитель, который вот так вот все по полочкам разложит. У меня, к сожалению, не было в плане здоровья такого учителя. Пришлось с этим разбираться и пришлось прочувствовать на себе, как работают вот эти вот программы нездоровья, которые активируют, если совершаешь ошибку да? и это действительно так дорого стоило конечно этот опыт и этот понимание но зато теперь я смогу этим поделиться с вами до да, чтобы предупредить и чтобы вы вовремя среагировали и не допускали скажем так, более серьезных проблем так понятно, да? Я этот пример привела, ребята, чтобы вы увидели, как это работает. Есть какая-то задача, есть какая-то программа, нужно с ней справиться. Не справляется человек, как только образуется блок. Образуется он чаще всего в результате эмоций или убеждений. Это первое, что стопорит эмоциональное-ментальное дело. И дальше у нас начинает это отражаться на физике. Итак. Давайте будем рассчитывать. Вам понадобится листики, ручка. Очень просто рассчитывается. Первый код здоровья мы с вами рассчитаем. Все коды не будем рассчитывать. Во-первых, это долго. Во-вторых, нет такой задачи рассчитать с вами сейчас коды. Задача больше рассказать вам о том, как работает нумерология здоровья. Но чтобы вы могли это прочувствовать, мы рассчитаем с вами один код. Первый код здоровья. Приготовьте листики и ручки. Вот, и сейчас... Да, Ирина, мы сейчас рассчитаем а, прямо сейчас. Первый код здоровья, поэтому просто листики, и ручка вам нужна будет. Угу. Так, Джулия, уже заболела, еще причины угу, подозревала. Очень хорошо. А, если готовы, поставьте плюсики, я тогда буду давать расчет. Повторяю, один из кодов мы с вами рассчитаем сегодня. Угу. Окей. Okay. Итак, как рассчитать свой первый код здоровья? Первый код здоровья рассчитывается на основе дня рождения. Только день рождения. Мы не трогаем месяц, мы не трогаем год. Это другие коды включают в себя эти данные. Самый близкий к нашему телу ⁇ это код здоровья, именно который зашифрован в дне рождения. Что вы делаете? Вы берете число вашего рождения, если вы родились с 1 по 9 число включительно, это и есть ваш код здоровья. Если у вас двузначное число, то вам нужно его привести к однозначному, да? кроме, если вы родились 11 или 22 числа. Да? если, например, с 17 вы родились, значит, вам нужно просуммировать 1 плюс 7, код здоровья будет 8, да? Если родились там 28, два плюс восемь будет десять, десять такого кода нет у нас от одного до девяти, значит будет один. Посчитайте, пожалуйста, и напишите мне, у кого какой код здоровья. Сразу тренируемся делать нумерологические расчеты. Кому-то кажется, что это сложно, что нужно какими-то суперспособностями обладать, чтобы делать расчеты нумерологические. Вы видите, что это очень просто, нет ничего сложного в том, чтобы рассчитать это. Поэтому заодно тренируем навыки нумерологических расчетов. Так. 29 это 11 или 2 ну ольга я бы написала так 29 равно 11 дробь 2 да? потому что может быть 11 может быть 229 такое число вот она как я его называю такое а, мигрирующие да? может проигрываться как 11 а может как двойка проигрываться угу так посчитали да? давайте теперь посмотрим у кого что получается давайте посмотрим значит ну и комментарии тоже можете конечно мне писать еще раз говорю это те программы которые заложены карту рождения человека, и которые активируются, когда возникают блоки, то есть когда происходят какие-то нарушения со стороны человека. Значит, по единичке какие программы будут активироваться здесь сердечно-сосудистая система у нас под ударом находится да? здесь естественно если сердце и сосуды то проблема с давлением возникает проблемы с кровообращением с конечностями на да? вот. и слабым звеном также по единицам по коду 1 именно по дню рождения будут глаза да? Это те программы, которые запускаются в случае нарушений или ошибок. У кого какие коды есть, тоже анализируйте, пока рассказываю, и э, комментируйте. Да, Людмила, 23, э, 23, 23 это 5. Если вы 23 числа, то это 5. Если вы 25, то это 7. Все-таки какого, 23 или 25 родились? Проверяйте, чтобы не было ошибок. Значит, у кого единички? Напишите мне единички сейчас в чат. У кого единички? Есть у нас, у кого код один? Проанализируйте, пожалуйста, и прокомментируйте. Достаточно много, да? Пишите, комментируйте. У кого двойка код? А, вот эта программа, которая активируется, она чаще всего у двоек связана как раз-таки с эмоциями, с ментальными блоками. Да? И здесь будет страдать желудочно-кишечный тракт, конечно же. Здесь могут возникать боли в суставах, такие как артрозы, остеоартрозы, да, остеопорозы даже, насколько мне известно. А кроме этого, головные боли, депрессия и гипертония – это по коду 2-2. Те программы, которые запускаются в случае возникновения блоков. И удвоек это все-таки чаще всего связано с эмоциями или с ментальным телом то есть неправильными убеждениями о себе или о других людях. У кого коды два, тоже, пожалуйста, пишите и комментируйте. Пока я рассказываю, пишите, комментируйте, потому что мне тоже интересно почитать. Все это есть, вот Ирина написала, по единице, да? Код 3, о котором я вам уже говорила, знакомый мне не понаслышке. Когда возникают блоки, в первую очередь страдают горло, потому что тройка часто связана по дню рождения да, с самовыражением. Вот. Частые простуды могут возникать, ангины могут быть очень тяжелые, в тяжелой форме. И при усугублении идет болезнь желудочно-кишечного тракта, лишний вес, нервные расстройства, которые связаны с перенапряжением внутренних. А оно, естественно, возникает, если человек подавляет в себе эмоции и не выражает себя. И потом начинает это все вылазить на поверхность кожи. То есть могут быть кожные заболевания, причем такие серьезные. Да? Это по поводу 3. У кого тройки, пишите, комментируйте, столкнулись ли уже с проявлением, с активацией болезни или еще пока Бог миловал вот одно из да, а, может проявляться так ксюша 3 никогда не было лишнего веса ну слава богу да? это не значит что все сразу должно быть а, как правило есть варианты или или или или вот по коду 4 так светлана всегда мучилась ангинами угу. по коду 4 когда активируется программа нездоровья, начинает болеть суставы. Очень часто страдает позвоночник, да? это грыжи могут быть, это могут быть подвывихи каких-то позвонков, это боли в плечевых суставах, да, вот, которые есть. Это анемия. Здесь тоже может быть проблема с весом, но чаще всего. Это будет вес, который именно на уровне живота, хотя человек сам по себе может быть, ну, таким худым, но с животом, да. Вот, это головные боли, вот. это депрессия, это дискомфорт в кишечнике, то есть это запоры. Вот так проявляется программа нездоровья у четверок, ребят. То, то или то, да, хорошо, когда не все сразу. Когда все сразу, это значит, что человек уже очень сильно ошибается. Так, полный набор 3 У меня 4 больше похоже на 3 Может, у вас тройка в другом коде? Потому что программы заболеваний похожи. Мы с вами один код рассчитали, есть еще три. И если в каком-то из других кодов у вас есть тройка, то вы можете чувствовать, что да, мне, мне это ближе, мне это похоже, ребята вот дальше по пятеркам идем у кого пятерочки ставьте пятерочки а, в чат да? значит как у нас будет проявляться у пятерки а, здесь при возникновении блоков а, Прежде всего, удару подвержены надпочечники, и как следствие могут быть прыжки настроения. Да? У нас в надпочечниках кортизол находится, да, гормон стресса. И на вокруг меня четверки, худые с животами. О чем я говорю? Да? Что вот этот, вот это комок стресса называется. Это все подавленное, собранное, и оно вот там вот, да? пока не разрулишь этот блок, и он уходит. Я видела, как после практик, при том, что человек не меняет там, питание, да, но работаем чисто вот по технологии а, снятия стресса, выявления, да, проявления эмоций подавленных, других техник оздоровления, числового кодирования, это все то, что я даю на тренинге. Вот этот вот животик, он уходит, который нервный. Но возвращаемся к пятеркам. Да? А, у пятерок что? щитовидная железа место такое уязвимости, естественно, она будет влиять на очень много органов и процессов в организме. Могут быть нервные расстройства, есть проблемы с суставами, это ревматические больше боли, да? Это там, запоры, гастриты, несварение желудка. Ну и понятное дело, что почечные болезни, потому что надпочечники самая уязвимая зона. Опять же это происходит только в случае э, активации программы нездоровья то есть когда человек не справляется со своей программой жизненной вот шестерка по шестерке значит э, у шестерок под ударом находятся горло кровеносная система верхние дыхательные пути могут быть очень сильные мигрени ну прям такие что хочется умереть по словам до да, некоторых моих э, клиентов что просто невыносимо вот чем старше становится шестерка тем больше риска что начнет сердечко барахлить да? поэтому тоже нужно это иметь в виду у женщины могут по груди идти проблемы и это напрямую тоже связано с эмоциями эмоциональным телом на да? могут быть разные, не писала это специально, я не говорю, но груди надо как бы тоже осматривать, и они в зоне риска, потому что напрямую связаны с блоками эмоционального тела. Вот. И лишний вес здесь будет напрямую связан с подавленными эмоциями, с непрожитыми эмоциями. У женщин это чаще, чаще всего будет связано с тем, что женщина не позволяет себе проживать свои чувства э, и эмоции. Вот. И это тоже является, естественно, нарушением и способствует формированию блока. Так, пятерка собрала все. Наталья это значит, что ну, говорит уже о том, что есть что корректировать, есть что исправлять. Да, чтобы эту программу остановить чтобы она перестала действовать суть же не в том чтобы эта программа довела вас до состояния ну, полного нездоровья наоборот это предупреждающие сигналы которые говорят так не туда не туда давай-ка давай-ка исправляй вот так пятерка шестерка проблемы с кровеносной системой у мужа 8 давление это вы уже прочитали да, наперед хорошо по семерке у кого под 7 а, здесь такой а, интересный а, интересное проявление как бы чаще всего начинается все с депрессии затяжных каких-то апатия депрессия замкнутость может быть бессонница потом головные боли это может вызвать возникновение зависимостей разных да, там, алкоголь и другие а, а вообще семерка она подвержена а, там, не с вареньем, они не переваривают что-то или кого-то, поэтому это вызывает блоки да, на уровне вот духовного энергообмена. Отсюда запоры и другие проблемы, связанные с животом, может доходить до половых органов, здесь подагры, артриты и проблемы которые связаны с кровью по семеркам и чаще это связано с программой тоже любви или не любви но это я вам буду до да, более подробно рассказывать уже на а, самом тренинге вот 7 мужа головные боли желудок и остальное значит есть что корректировать еще раз говорю да то есть эти болезни активируются когда много набрано блоков, когда не реализованы задачи кармические. Но хорошая новость в том, что можно откорректировать. Пока мы живы, пока мы дышим, мы имеем возможность исправлять, даже когда уже заболели. Вот, по коду 8, значит, что будет активировать код здоровья? Он будет активировать болезни кишечника, печени, желчного пузыря и сердца. И потом, как усиление, тоже мигрень, ревматизм, и здесь могут быть более такие серьезные да, заболевания, как паралич, подагра, глухота, и, естественно, это связано у восьмерок с очень... Сильная энергия, которую они могут направлять не туда, да, через гнев, через агрессию. Вот, Из-за этого давления повышается сер сер сердечные могут быть проблемы. Вот. И, но это можно предупредить, конечно же, при правильном подходе. вот Девятки. У девяток чаще всего страдает сердце в случае ошибок. Могут быть проблемы с шеей. Шею может клинить, да может быть, остеохондроз тоже, могут болеть плечи, очень слабая может становиться вдруг иммунная система, когда иммунитет прямо падает, вот. может быть, расстройство печени. И тоже есть склонность к таким болезням, как скарлатина, ветрянка. Причем, что интересно, у девяток это может проявляться даже в раннем детстве. Да? То есть это больше всего будет связано тогда, с кармическими программами если в раннем детстве это проявляется вот и коды которые считаются такими специфическими это код 11 и 22 у них, у них тоже есть программы которые запускаются и как и у любого другого кода и они тоже будут сигнализировать о нарушениях о блоках допущенных ошибках каких-то в их а, жизнедеятельности да. значит 11 что будет а, будет повышенный стресс причем у 11 он переживается очень прямо ощутимо а, на уровне тела да, то есть все тело стрессует а, из-за того, что энергия у 11 очень сильная. А, может как следствие расстраиваться полностью пищеварение. Да, сердечные могут быть проблемы. А, вот. И опять же-таки это связано чаще всего у 11 с тем, что а, сложно принять... А, то как вот этот мир устроен, с их идеализмом, да, и поэтому несварение, поэтому запоры, потери аппетита, кишечные заболевания, метеоризм, вот все, что угодно может быть. По 22 это, скорее всего, проблемы с давлением. Это энергия, которая требует постоянного выхода, если не научиться корректно с ней обращаться, то э, чаще всего возникают проблемы с эндокринной системой, идет гормональный сбой, э, может э, сильная предрасположенность у них к диабету, э, вот. у Пятера, кстати, тоже забыла написать, ну, вот, проблемы с кишечником. Да, вот это коды 9, 10 и 11. У кого эти коды или у ваших родных, или близких, то пишите. Я вижу, написали на ютюбе тоже. Вот Девятка был сильный остеохондроз, боль в плечах. Угу. Вот. А, о чем это говорит, ребят? Ну, это говорит о том, что а, программы были активированы, программы нездоровья. Это значит, что были а, какие-то блоки, да, а, скажем так, допущены сформированы точнее это значит что были допущены какие-то ошибки мы все ошибаемся это нормально именно так и происходит наше развитие да, через э, какие-то уроки которые мы должны пройти но э, суть в том что когда урок пройден да, э, нужно как бы зачистить его и на уровне энергии и на уровне эмоций и э, на уровне своих мыслей что-то отпустить где-то простить где-то избавиться от чувства вины да, где-то прояснить что-то с кем-то а, далеко не всегда мы это с вами делаем и блок продолжает оставаться и вот эта вся пережитая ситуация какая-то она уже казалось бы в прошлом но ее последствия а, до сих пор оказывают влияние в виде чего в виде активированной программы нездоровья понимаете как это работает Поэтому сейчас хотела бы, чтобы вы проанализировали свое самочувствие, написали, как часто болеете, что вас беспокоит, да? каким образом вы оцениваете вот, свое состояние здоровья. После того, как я рассказала вот эту информацию по программам, которые могут активироваться, исходя из вашего дня рождения, как вы чувствуете, у вас активированы эти программы или нет? Так, 22 он уже давление, 11 постоянный стресс, переломы рук к чему относятся? Ну, переломы рук относятся чаще не к коду дня рождения. Они связаны с энергоинформационной матрицей человека. Здесь мы не будем это рассчитывать, но я вам скажу, что это, с каким нарушением это связано. Это связано чаще всего с законом получения и отдачи. Дисбаланс возникает. Либо человек очень много берет, ничего не отдавая, либо отдает и не умеет принимать. То есть вот этот баланс нарушен. Да, и э, могут быть проблемы с руками но переломы рук это уже скорее даже ну, взять то что тебе не принадлежит вообще не по праву да, или э, ну, сделать своими руками, способствовать какому-то разрушению. Здесь чуть глубже не хочу вас путать, потому что мы один код разбираем да, с вами сегодня. По энергоинформационной матрице у нас идут такие более серьезные, да, такие как травмы, там, инвалидность и так далее, потому что оно связано с кармой, кармой прошлых воплощений. Вот. И с тем, как проживаются законы человеком сейчас вот так читаю ваши комментарии так последствия ковида очень длительные угу. три частые простуды болит горло часто если была сильнейшая травма переломы ушибы внутренних органов как тогда смотреть ну тогда наталья это по энергоинформационной матрице надо смотреть это то что я на тренинге даю Потому что связано с кармическими долгами прошлых воплощений, причем они активировались в определенный жизненный период, да, и не случайно. Именно тогда, когда был сформирован кармический узел болезни, называется это так. Я по карме чуть-чуть больше расскажу вам на втором открытом уроке, в четверг, да? но пока вот в таком объеме отвечаю. Так, постоянные ангины с детства, лишний вес, часто продвивается сосуды с одной стороны головы. Это тоже к тройкам относится, да. И может болеть, да, вот эта часть головы. болею не так часто, но как только поволнуюсь или попаду в компанию, где говорят о болезнях, сразу болят ноги, суставы и голова. Умнительность угу. повышенная. Какой у вас код? Не двойка. Вот. вот, ребят, на самом деле. Вы знаете, я считаю, что это настолько полезная информация, когда разобраться со своей картой здоровья вот прям досконально, потому что начинаешь понимать да, причины с тобой происходящего и не мучаешься в страхе, в панике, что делать, как быть, откуда это, почему это со мной, а понимаешь конкретно, почему это, и а, понимаешь, что нужно делать. Так вот, а, да, еще раз подытожив. Наше состояние здоровья, оно на самом деле напрямую зависит не от каких-то, да, вирусов, а прежде всего зависит от того, насколько мы реализуем свою программу жизни, то есть свое предназначение. Оно зависит напрямую от кармы нашей личной и родовой. Родовая карма оказывает большое влияние, потому что программы нездоровья передаются в том числе на уровне генетики, на уровне клеток. Мы наследуем еще некоторые заболевания от своих да, предков и от состояния наших тонких тел. Вот от этого зависит наше здоровье. Почему? Потому что ну, все это заложено в карте рождения человека и в случае ошибок у нас начинают активироваться наши программы нездоровья программы нездоровья. поэтому получается с одной стороны что если вы реализуете свое предназначение если вы разобрались со своей кармой с кармическими долгами и внимание если вы научились справляться со своими эмоциями да, то вот те коды которые заложены например о которых я вам рассказала сейчас по дню рождения они не активируются да? то есть проблем со здоровьем нет это говорит о чем о том что нет блоков человек гармоничен то есть он правильно, корректно взаимодействует, он разобрался с теми задачами, которые перед ним стоят, он здоров. А вот если нет, да, если... Какое такое предназначение? Не слышал, не знаю, это все ерунда. То есть человек далек от понимания да, своего предназначения. Особенно, если не эм, прорабатываются кармические долги и кармические уроки, задачи, которые стоят перед человеком. Это очень сильно влияет на состояние здоровья в том числе. И если человек не справляется с эмоциями, если преимущественно находится в состоянии минус, вот тогда и происходит активация всех, болезни, потому что формируются блоки эмоциональные, ментальные, да, и согласно вот той карте здоровья тем четырем кодам, которые у нас есть, у нас начинают активироваться те или другие заболевания, которые связаны да, с тем или с другим кодом.